Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем выживать Space Engineers, это в этом сезоне я не копаю руду. Вон решила, короче, немножко прокатнуться в надежде, что встречу какой-то вражеский корабль, вот даже взял с собой кораблик, чтобы его захватить. И увидел я вот, вот эту штуку, там астероид и скорее всего в нем база. Так, давайте это все включим и попробуем туда подлететь. И давайте посмотрим, что у нас там есть. Так, вот так. Пятерочку. Видно, вот есть антенна. Там какие-то блоки. Скорее всего, это так здесь работает, стоит. Турели я не вижу, что хорошо. Давайте подлетим и стрельнем по антенне. Так, антенна по идее не должна уже работать. Надеюсь на это. Да нет, что-то там работает или нет. Все, сейчас она уже сто процентов не работает. Да вот садит мне SimSpeed. Ну, давайте. Посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, антенна у нас поломана. Хм, здесь у нас коллектор. Там я видел вход. Но скорее всего через вход проходить довольно опасно будет. Ай-яй-яй, зря это сделал. Так, давайте посмотрим, что у нас тут будет. Так, там турель Здесь вроде бы нет ничего Хм Как-то быстро Так, где еще турельки есть? Хм Что, больше нету здесь турелей? Как-то даже скучно так, это у нас офлайн почему-то. Конвейеры не проведены. Одна бедная турелька здесь была. Так, здесь турельки вроде бы никакой не видно. Откроем эти ворота. Посмотрим здесь можно будет интересного найти здесь тоже ничего нету так здесь ничего интересного о здесь немножко патронов и в принципе один хлам ну дрельку третьего уровня я заберу так, да здесь особо как-то и брать нечего. Смотрите, все какое-то недостроенное. Это грави... генератор гравитации. Так, карго-контейнер. Давайте посмотрим... Какое добро есть здесь. Хм. Вот комплект для выживания можно в принципе и забрать. Скорее всего он мне не влезет в сумку. Да ладно, влез. Еще один генератор гравитации. Так, здесь есть кислород. Что ж, в принципе эту станцию можно забрать себе в резерв. С другой стороны, она мне не и пилить здесь особо нечего. давайте я оставлю здесь. Так. Давайте я обратно здесь поставлю. Как его? Задыхаюсь где он вот комплект для выживания возможно он даже работать будет Но, скорее всего здесь просто энергии не хватит так зарядиться можно да смотрите это что? Так, главное, что здесь есть кислород. Кстати, давайте посмотрим, сколько здесь льда. Насколько нам его может хватить. 3,6К. Так, где я еще видел генератор? Вот. Здесь еще 188. так магазины я хочу забрать и где ну да ладно не беда и пожалуй полечу куда то дальше ну себе так потихоньку прыгаю так оставим отметочку на gps так из текущей позиции напишем база астероид и тут описание пиратская база цвет пускай будет какой то вот такой Всегда, видимо Ну да ладно Мне оно сейчас все равно не нужно И я наверное Буду летать себе дальше Если найду еще что нибудь Интересное Я скорее всего к вам вернусь Я планирую захватить что то Что можно будет потом разобрать К сожалению я больше ничего интересного не нашел Я изжёг весь водород, который у меня был мы ну, встречались в основном только нейтральные корабли а их я трогать не хочу в любом случае они мне понадобятся когда-то ну, по крайней мере фракции, которым они принадлежат ну, как обычно нужно заправить все это дело так, водородный баллон, купляем все что у нас тут есть железо железо мне нужно так сабгрид давайте вот сюда попробуем закупить все железо которое здесь есть так покупаем все железо Никеля у меня хватает. И я также потихоньку скупаю уран. Давайте купим. У меня уже больше тысячи должно быть. Так что у нас тут есть по доставкам 5 миллионов. Вот 17. Но я их доставлять не буду. Ну, в целом ничего интересного. У меня есть на 17. Ладно, давайте еще один возьму. Так, применяем. Так, что у нас там с метеоритом? Кстати, метеориты эти. Э, в последнее время что-то разбушевались. Они меня довольно сильно побили базу. Так. У меня железа не хватает, я его потихоньку скупаю. Эта турелька с метеоритами совсем никак не справляется. И вот что я думаю, может быть стоит поставить кастомную турельку. Туда можно по крайней мере поставить то количество орудий, которые мне нужны. Так, давайте, значит, этим и займемся. Отключаем, чтобы они патроны не кушали эти турельки. Так, это все дело можно срезать. Отлично. Так, еще, надеюсь, за это время какой-то корабль мимо пролетит. Так, что нам здесь надо? Это мы, в принципе, можем удалять. Так, где-то тут, по-моему, в турелях должно быть, если я не ошибаюсь. Или в компьютерах. Программируемый блок. Это что такое? контроллер пользовательской турели то что нам нужно давайте так компоненты детектора нужны давайте пока 4 штуки закажу так где эти компоненты тут вот Железо хватило и так Куда я это все дело хочу поставить? Возможно, я сделаю когда-то отдельную комнатку под эти все турельные штуки. Так, давайте посмотрим, что оно хочет. Так, оно пишет отсутствие шарнир, ротора, высоты и курса. Кстати, давайте посмотрим полечу немного, заберу железо которого я купил так, и по-моему если я не ошибаюсь, там так давайте тут включим вот. двигателя даже если корабль здесь упадет то ничего не случится так, заберем уран и немножко железа Вроде бы я ставил стальные пластины на производство. Нужно посмотреть, убрать, чтобы оно мне все железо не скушало. Так, сборщик. Сборщик 2. Э, так, э, железа нет. Это хорошо. Точнее, стальных пластин. Э, что теперь мне нужно? Это у нас... Э, для начала ротор, потом шарнир, давайте возьмем конвейер, малая конвейера, или наверное возьму пока орудие, посмотрим что получится. Значит берем улучшенный ротор с головой. Давайте поставим все это дело. Надеюсь, эта турелька будет эффективнее, чем та, что стандартная. Так, по идее теперь должен брать отсюда. Нет? Нет. Не хочет приближается метеоритный дождь как раз вовремя так все изъяли так голову давайте шарниры срежем здесь в любом случае можно так регулировать все это дело так моторы немножко подпилил чтобы ну, точнее шарнир так, это у нас шарнир... Ну, пускай Т1 будет, как бы турель один. Так, улучшенный ротор у нас один. Так, кстати, по поводу шарнира. В нем, по-моему, тоже можно маленькую головку добавить. Да. Добавили малую головку. Также это дело провариваем. Э, теперь сюда э, ставим вот так вот это. Хм. Понятно с тобой все. Так конвейер получается. Какие орудия я хочу поставить? давайте переключимся на малые пушки артиллерия, ракетница ну. автопушка военный пулемет гатлинга и обычный пулемет гатлинга наверное давайте 4 военных возьмем кстати вроде бы нужно будет еще камера насколько я помню и давайте возьмем еще какое-то количество конвейеров маленьких я беру 8 там посмотрим, лишнее все равно можно будет сбросить так, получается турелька смотрит так да, пускай смотрит так здесь посередине нужно поставить камеру давайте ее обозвем как-то так, камера Т1 что у нас там с пулеметами? Так, боевая ракетница. Самозарядная. Так, здесь у нас по бокам. Значит, можно сделать вот так. Или даже немножко не так. Хм. Как бы красиво это все сделать? Значит, ставим вот так. Или даже знаете что? Думаю, мне хватит и одного малого конвейера. Камеру я опять-таки срежу. Ставим малый конвейер сюда. На него можно будет поставить вот таким образом турельки. Да, все они будут автоматически подключаться к центральному конвейеру. Нет, давайте их подпилю, потому что у меня еще есть турельки. Так не трейки, а такие военные. Э -э Гатлинги. Так, э во. Янный Гатлинг. Т1. Так. Т2 т Т-4 А ну, камера Так Т-1 ну, В целом можно проваривать И сейчас пойдем Настраивать все это дело Очень хочу сразу Затестить, посмотреть Как она будет стрелять Может быть Немножко побольше сюда орудий поставить Нужно будет это дело мы все проверим. Так, здесь вроде бы все. Давайте выбросим лишнее. Что у нас по настройкам? Курсовой ротор. Я так понимаю, курсовой ротор это как раз ротор, который мы поставили. Улучшенный ротор. Фpek. Ротор высоты. Ну, это, я так понимаю, наш шарнир назначенная камера камера Т1 так, теперь здесь нужно поставить вооружение ну, вот наши пулеметы Т1, Т2, Т3, Т4 включаем ИИ на 600 метров давайте по метеоритам и все остальное отключаем враг в прицеле включить захват цели она пускай будет копировать цель так, в принципе эта турелька уже должна работать осталось лишь дождаться следующего метеоритного дождя чтобы ее проверить так, пока мы это все дело ждем я думаю, что нужно наметить площадку, на которой я буду э, стыковать корабль большой. У меня была идея, даже не идея, а мысль была ее построить под землей, Ну Но... как-то не особо охота сейчас копать. И я думаю, что можно это дело сделать двумя способами первый способ рядышком поставить площадку второй способ на крыше но на крыше я хочу поставить еще одну турельку и в таком случае крыша отпадает так давайте удалим отсюда весь хлам легкая броня, полублоки а вот э, какое количество мне их нужно будет поставить это я вам сейчас сказать не смогу ну в длину в любом случае как этот ангар и в ширину потом нужно будет подгонять по, саму, по самому кораблю хотя корабль длиннее давайте еще на несколько блоков поставим И в ширину тоже какое-то количество. Да, здесь нужно будет, получается, немножко побурить. Ох, смотрите, сколько здесь ресурсов. <laughs> да, хорошее дело, конечно, ресурсы собирать, но это не наш метод. Так. еще нужно подбурить так и пожалуй еще блока 4 раз два три четыре лишнее убираем я очень надеюсь, что будет скоро пролетать какой-то корабль, которого я смогу захватить и пустить на ресурсы. Так, это тоже нужно убрать. И вот это. В целом, примерно где-то вот такую площадку я сделаю. Ну, если не хватит, я еще вперед добавлю. Давайте посмотрим, что у нас там. Может быть, еще ресурсы обновились. Так, по поводу стыковки тоже нужно будет придумать, как оно там будет происходить. Так, есть еще водород. Есть и железная руда, есть еще уран, так, нужно корабль обратно состыковать, давайте так и сделаем, вот так. Еще водородика запасем, так стыкуемся, и нужно будет купить еще Железные Руды. Так Сабгрид, да, здесь все пусто э, купить э, значит э, сюда мы покупаем еще железные руды купить все купим давайте еще уран еще 155 миллионов и у меня их нету ладно уран отпадает Это теперь дело нужно отвезти домой, все. Это я уже сделаю за кадром. Так, водород у нас есть, это хорошо. Сколько мы имеем водорода? 39%. Ну, в принципе, неплохо. И давайте я сейчас, ну, пока буду отстраивать вот эту структурку, и когда начнется метеоритный дождь, я вам хотя бы э, покажу, как справляется эта турелька. Вот дождались мы метеоритного дождя. Так, надеюсь, он будет прилетать в поле зрения нашей турельки. А вон летит. Раз. Два. Ай-яй-яй-яй-яй. Прилетело не туда. Ну, по крайней мере, эта турелька уже сбивает хотя бы эти метеориты. Еще штуки 3-4, думаю, таких ей будет э, очень хорошо. А вот это очень... Очень плохо